раз-два-три приветствую тебя мой дорогой друг у себя на канале картовой компании прежде чем начать я бы рекомендовал поставить лайк данному видосу и подписаться на канал для чего это нужно чтобы получать новые уведомления так друзья я начну с того что мы немного с вами усили пропустили то что почему пропустили ну, случайно так получилось то что у меня удалился прошлый файл игры вот и теперь вот как-то мы вот начали с вот этого места и начинаем то бишь продолжаем с этого места я конечно же, приношу свои извинения почему он такой мне кажется получился я не знаю Ну, случайно удалилась <с> У Удалилась прошлая запись Поэтому я Постараюсь Выкладывать пораньше Чтобы такого больше не было Вот Ну и давайте продолжим продолжим э Блуждение <с> Я не называю это э э э В этой игре прохождение Потому что Все для меня но новое И как бы все очень странное. Вот Как ваши дела? Как ваше здоровье? Пишите мне в комментариях, либо это помогает мне развивать мой контент. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас вообще здесь происходит. Мы с вами так вот, э, этот UDL очень-очень такой, я уже забыл, как им пользоваться, ну ладно. Нет. А, вот, все вспомнил. Вспомнил, как им пользоваться. Здесь нужно всякие кнопочки, да? Так, а где это? Нет, не то. Сигнал потерян. А я вот взламываю короче, вот этот э, Этим удуэлом Но нифига у меня не получается Либо вот этот Неверный Ага Ну дальше поехали Что у тебя еще Ну вот похоже на это Или вот это Я даже не знаю Верный вход В общем, все не так просто, как хотелось бы. Хотелось, конечно, побыстрее все это сделать. Но я, видимо, не понимаю. Вот а... неверно. Что-то угу. а я не понимаю. А что ним не... непонятно? Так три. Ну три вот похоже на это. Но опять же для меня так вот эти тайные секреты так сложно неверно ну короче вот получается так то что я его либо не умею пользоваться не понимаю я этот инопланетянский язык вроде вот это М -м, отлично так вроде вот это ага отлично вот вроде вот сейчас я допустим понял этот... <смех> китайский язык который был э, только что на экранах вот. но все равно э, что-то непонятное так севастополь но ну, здесь можно почитать что-то послушать э, аудио так, выход. Давайте послушаем аудио, если есть. И улиты. Ничего вроде нету. Окей, давайте назад. Мы все вроде бы просмотрели. И пойдем дальше. Посмотрим эту комнатку. Что, что да как. Что у нас здесь есть, а что нету. Вот. Конечно же... Как всегда, я выпущу это в 4К. Вот. Надеюсь, вам нравится смотреть в 4К формате. Мне, мне лично нравится. Вот, на, надо, надо этим наблюдать, как о, все это проходит. Так, удерживать пока я... Или... А, обе. Так, а... Окей. Так, вроде бы мы открыли дверцу и продолжаем путешествие. Вот Что можно вам еще рассказать. Наверное, так это мы здесь и были. Здесь мы были. В общем, меня зовут Вадим. Мне 35 лет. Вот, я занимаюсь различными <связываем> видеоиграми работаю я по специальности следователя киборг вот это специальность связана с электротехникой очень интересная специальность очень такая нужная можно так сказать да вот что еще можно рассказать про свою специальность то что она связана с электротехникой я сказал вот ну и конечно же занимаюсь вот сейчас в данное время и своим youtube каналом который не очень хорошо продвигается хотелось бы получить так я здесь и был очень вот в игре все головоломки, хотя бы стрелочки бы нарисовали для тех таких как я, чтобы было понятно куда идти и зачем идти вот я не скилловый игрок в таких играх и само. так мы отсюда пришли с вами и вот эти мне поиски очень, очень напрягают в этой игре так как я не знаю куда идти, чего делать в дальнейшем, вот и мне приходится на бомб буквально проходить эту игру, вот поэтому я всячески приношу свои извинения вот, поскольку я первый раз ее играю вообще, так мы вроде бы тоже здесь и были, как-то все запутано, может быть здесь что-то нужно сделать Так, а вот вот здесь мы не были, да, с вами? Да. В общем, по кругу, по кругу мы ходим. Мы пока не поймем, куда нам дальше двигаться, в каком направлении. Мы можем уйти отсюда, в принципе, вообще, потому что, ну, как бы, здесь вроде бы ничего такого и нету. Я пролез через вентиляционную... вентиляционную шахту, и, к сожалению, там ничего такого не было. Тоже. Ну, давайте пройдем, попробуем назад. Потому что... Здесь вроде... Как же, как же все похоже. Как будто... Вот, вот здесь я был. А, вот здесь я вроде бы тоже не открывал. Не смог открыть. О, вот, открыл. Оказывается, открыл. Так. Здесь я был. Пиво-пил. Эту запись мы с вами слушали. Так, хлам у меня куча, видимо. Он... Не берется. Здесь, здесь я тоже вроде бы был. В прошлой серии давайте посмотрим, что здесь. Вот, и как бы, Ну, как в, в, прошло в прошлой серии. Так, тогда не надо. хотел хорошо было бы было взять взрыватель, но. К сожалению, у меня места нету. К сожалению, нету места. И куда дальше? Так, здесь выход. Так, давай попробуем сюда. Так, мы здесь тоже с тобой были, вроде бы. Здесь мы были, и все вроде бы видели здесь. Здесь, опять же, я вернулся обратно. В обратную сторону куда же мне дальше-то идти пока непонятно приходится выполнять логические такие квесты которые на мой взгляд слишком заморочены в этой игре вот. но я не знаю как вам но мне лично такие поиски очень как бы нравятся знаете ну, иду куда не знаю зачем не знаю почему но иду опять же мы возвращаемся назад так мы можем здесь только спрятаться да значит смотрите что что что что что, что я вообще да мы пройти не можем где-то вот здесь должен быть какой-то выход а не его почему-то не могу найти так вот это мой дверь и тут же мы попадаем в тот же отсек где очень много играет сигнализация а что у нас по заданию так взломать лифт в центр связи отключить аварийную блокировку ну вот взломать лифт где-то оно должно быть здесь слушайте вот это взлом взламывайте лифта то так по карте вот где-то я близко смотри где-то я близко но я не знаю где здесь Нет. Так, здесь? Нет, это спуск. Подожди. Ага. Ага. Нет. Так, может быть, что-то здесь нужно сделать, послушай. Подожди. Надо почитать. Хорошие, плохие новости я заархивировал, та-та-та-та-та-та-та. Так. Меня ну, то, в общем, и не читаю даже. <с> Хочу пройти игру, но не, не читаю. Да. Ну, в общем, такого-то я интересно, чтобы вот иди туда, иди сюда, налево, направо, нажми ту кнопочку так вот где-то вот он должен быть здесь я слушай да вот оно как все вау он ищет Нифига себе! Ты чувствуешь, что у холод. Ломать лифт. Где-то он тоже здесь, давай попробуем взломаем. Нет места. Клей нам нужно взять клею. Обязательно, потому что клей это моя жизнь так вот, где-то, где-то вот здесь слушаю, должен быть ну... либо переход нет вот где-то он должен быть здесь, лки палки может мне нужно залезть наверх куда-то вот откуда он появился он же отсюда появился, правильно? Чужой-то Вот Вот С этой дырочки вроде бы Он появился Дай-ка У меня есть вроде бы фонарик Я не помню Да вот Как-то мне наверное таки Как-то нужно попасть сюда Ты так не считаешь но я вот не знаю даже, где она отключается, елки-палки. Лифт этот а, может быть здесь. Просто. Где-то вот эта тайна хранится здесь, потому что, ну, как бы... Больше-то некуда. Здесь по карте-то видно. вот Где-то он... Э -э вот в этом месте. Вот в этом, получается. М Даже очень интересно, слушай. Куда? Я там ни ничего такого не вижу. Я боюсь, что меня сейчас укокошит этот... Вообще... Где пистолет? Дымовую шашку. Нет. Ну что? И где... Может быть в управлении взломать лифт центр связи, мастерская. Все же я думаю где-то он здесь, потому что вот вот здесь, вот здесь показан да терминал возможно в управлении где он где где как его найти здесь про лифт ничего не сказано нам да. Здесь тоже ничего нету, так что... Блин, я даже не знаю, куда идти. Вот, э... Мамочка, помогите мне. Кто-нибудь... Кто-нибудь, напишите мне. Я... я очень сильно туплю. <с> я не понимаю, куда идти мне. так после появления чужого давайте сейчас на минутку остановимся М -м -м -м. придется обращаться к более известным источникам, более понятнее так. так нам короче на два этажа вверх надо а как это сделать Всё, я понял даже как это сделать даже на три этажа вверх получается Ну, здравствуй еще раз. Мы с тобой да. поищем опять этот волшебный кодик. Так, есть. Вроде бы этот. Код принят. Приловчился я вскрывать эти замки. Ты, а он там есть уже всех, слушай. Он там всех ест. Она ку наверно. Здесь. А -а -а. О боже мой! Он меня убил! Круто. А, боже, заново? Нет. Так. Ну, что я хочу сказать тебе? Побрыкую это все сделать. ты помнишь как все это было? я лично не помню так вроде бы я сюда шел да блин ну а там сохраниться не было никак, да? уже неверно поэтому Так. Ну, все же одну ошибку можно допускать. Это допустимо. Здесь у нас с тобой надо прочесть опять. Так. Может, мы переусела... Пере... Ну, сделаем... Пикушка какается. так и сразу мы уже знаем что делать и где и чего у нас э, отключается и где прятаться да почему так все равно смотрите акцент делал делался именно на эту вентиляцию очень даже интересно Он был... Не нужно было мне торопиться, я поторопился, к сожалению. И чужой меня, <кхм> а можно сказать так, прям между живота своим устройством для убийства сил и убил, можно как сказать. Так, вот э, теперь э, самое главное с тобой э, что сделать? Пойти за ним, да, наверное? А, вот. дверь открыть. открыть эту дверь. И нам нужно пойти куда? Здесь мы были с тобой. Нет, неправильно. А два этажа выше нам надо. Здесь у нас лестницы нету. Так. Да, вот она. Здесь открылась у нас дверь. И мы поднимаемся с тобой наверх. Здесь может быть где-нибудь полудаться можно, а... А где мы... Где Может я убью его? Слушай. Может я его убью? Но я не хочу, если честно, опять начинать сначала. Где-нибудь есть сохранялка? Скажите мне сохранялку хоть одну. Так, что это у нас? Так. Ой-ой-ой. Так. Код принят. Отлично. Так, ну здесь нам не нужно торопиться. Как я думал. О, мы можем вот так сделать, слушай. Отлично. Бриком, бриком, я уже вижу этот проход. Я уже вижу, как мне отсюда... вы Залезай. Залезай, отлично. Отлично, я уже э, сам видел все. Главное теперь только... Главное теперь только не... О-о-о! О боже мой. Так, у нас проблема в том, что. <соспотребление> Опять я вернулся в то место, откуда не мог от людей спрятаться. <соспотребление> Зараза такой, смотрите, он здесь. Вот и как. Я взял лес, я знаю где где этот лифт где он он может быть сзади меня где это в чертов лифт а -а -а! Ч ⁇ побери. восстановить питание елки палки где оно восстанавливается где это питание восстанавливается иначе он меня сожрет снова Где это питание восстанавливается? Восстановить Черт возьми Я не знаю где это питание восстанавливается, оно должно восстанавливаться где-то здесь но я к сожалению не знаю где это оно явно не внизу давай давай, подожди мы сейчас спрячемся с тобой здесь пока я лично не вижу здесь ни одного лифта И эта мразь ходит наверху. Эта мразь ходит наверху. О, черт он нас заметил. Я, я даже не знаю. В общем, нам с тобой нужно найти лифт. Я, я, я не знаю, где он, серьезно. Давай, давай, попозже немного все это сделаем. Так, последнее сохранение. Ну, что там? Я больше нигде не могу сохраниться. Мне понять, где этот лифт как будет происходить все это. Я не был готов. Поэтому ролик все же выйдет в таком виде, как он есть, потому что. ну потому что <смех> я, я хочу его выпустить таким как он есть и не хочу вот э, самое перезаписывать или еще что-то вот тем самым попрошу еще раз прощением вот э, за некоторые косяки которые были в видео вот э... Было приятно поиграть. Давайте встретимся на следующей неделе. Уже, уже обязательно встретимся, потому что мне нужно пройти эту игру поскорее. Начинать другую. Вот. Игра, игра старая, поэтому не очень много у нее поклонников. Ну и тем самым, как бы, есть немного просмотра, а значит это хорошо. И пока просмотры есть, к сожалению, никто не подписывается на нее. Я очень, очень печален, очень, самое, на мой канал, потому что, ну, как бы, хочется, хочется побыстрее набрать тысячу и получить хотя бы монетизацию, чтобы продолжать работать. Вот, ну, ну ладно, я не об этом. Всем пока, с вами был Вадим Кратавый. вы были на канале Кротавый Компани, всем удачи.